мы катимся-то. Так мы едем. Так это, а где Никола-то? Никола-то где? Сука, он же покурить вышел. Кто поедет-то? Блядь, сама, сука. Ну-ка, дай попробуй. Сама попробуй. Как рулить Кто рулит? Шос! Шос, тайну беру один ноль два.